Всем привет! В эфире свежий выпуск «Заметных Черкесии» сегодня мы поговорим о ключевом для адыгского мира персонажа, о великом и ужасном князе Инале. Но для начала разберемся, был ли он, и если был, то кто он был. Итак, Инал – великий князь, легендарный родоначальник кабардинских, беслинеевских, тимиргоевских, хатукаевских и частей хигайских княжеских родов, а также часть Родственник э, княжеских родов э, в Абхазии и Среди Абазии. Значит, Основные упоминание о нем имеется во второй части так называемого сказания о черкесских князьях. Точнее, сказание о князиях черкесских, наоборот, э, профессиональные которой открывается рассказом о неком князе Кесе, о двух его преемниках, а затем, в общем-то, продолжает рассказ о правнуке Кеса. А по другим версиям, внуки или лесы не носившим имя Инал. Значит, Инал, проставленный пшей князю, традиция приписывает если не создание, то как минимум оформление всей адыкской системы управления базовых принципов функционирования адыкской культуры. То есть, по сути, правил адыга Хабзе, то есть философско-этических правил жизни в обществе. Традиция, в общем-то, не сомневается в исторической реальности Инала. Он рисуется таким идеальным правителем, долго и мудро управлявшим адыкскими племенами. Значит, судя по всему, как правитель всей Черкесии и, и Абхазии, Инал выдвинулся в последние, 3-14 века во времена смуты в Золотой Орде. На политическую сцену тогда в ней вошли не только чингизиты, но и темники Мамай и черкесского происхождения темник Черкес, поскольку как бы, Золотая Орда была ключевым. Тогда доминанты ключевой на Северном Кавказе, в том числе, это, в общем -то, от ее политики очень многое имело значение. Ну, в общем-то, как и в России, в тем времена. По сути, значит в это время появился в землях Адыгов князь ИНАЛ который действовал, в общем-то, с похожими целями, по, но только не по раздроблению, как происходило в Золотой Орде, а собиранию земель, ну, по принципу, как в России это было Иван Калита, который вот вокруг московского княжества стал собирать земли российские, к Руси присоединять их. К обозначенному времени также подводит письмо 1753 1653 года, адресованное императрице Елизавете Петровне тремя кабардинскими князьями, в котором было... Сказано, что во время Иннала в Крыму хана был Джанибек-хан. С того времени абазинцы, в общем-то наши, то есть абазинцы подчинялись Кабарде. То есть можно соединить правившего, время правившего в Крымском ханстве вот этого Джанибек-хана со временем Иннала. Кроме того, авторы его 19 века, Люлье, Монпере, пока в Казаведе именно, они как бы у себя указывают, что Инал царствовал в начале 15 века. То есть тоже примерно на этой же даты определял. И хотя некоторые определяют дату ее смерти в 1858 году, в частности, историю шартанов, то как бы эта версия не очень-то подчинена, не подкреплена кем-то. Скорее всего, более вторая версия верна о ее смерти в 1427 году. А, собственно, вот это время правления еще свойственно тем, что оно проходило за несколько десятилетий до присоединения общем-то генуэзских колоний Северного Кавказа к Турции и Подавляю, Начало подавляющего влияния политического и военного на Северном Кавказе и в территории адыгов Крымского ханства. Кроме того, существует и легенда о египетском происхождении князя Инала. Она была принята в Москве еще в XVI веке. Дело в том, что вот со временем, как бы да, эта легенда как утвердилась, в 1798 году, при очередном подтверждении прав и достоинств князей черкасских в России, потомков кабардинских князей, Значит, был утвержден у них герб, где была изображена значит, чалма с пером, надета на золотую корону, что как бы, ну, действовало в пользу египетской версии происхождения, то есть она очень сильно муссировалась, пропагандировалась именно потомками Инала. Среди мамлюских султанов Египта действительно был такой султан Аль-Ашраф Сайфад-Дин-Иннал из адыского рода Кармоку который был черкесом по происхождению, командовал военно морским флотом Египта, правил он с 1453 года по 1461 год, когда и умер в Египте в возрасте 80 лет. Появившись сведения, он был похоронен в, Егип в Каире и, в общем-то, никак не мог основать род адыкских князей где-то на Кавказе в это время. Хотя считалось, что да, имеются родственные связи были тогда у черкесов, Египта, у Маблюков египетских и а у черкесов непосредственно в э, Черкесии. Значит, э, по всей вероятности он был просто теской э, нашего инала адыгского князя, поскольку в черкесской среде и тогда, и в общем-то в наше время, и в Абхаз... среде абхазов, в общем, довольно распространено имя инал. Нагречественные э, известные предания, документы рисуют такую подробную картину объединения адыгских и абазинских земель, княжеств и владений под властью Инала, нареченного после этого святым, Иналнеху называли. Он объединил разрозненные вот эти адыгские племена и установил власть княжеского долга Иналовича на всем обширном пространстве Черкесии, в Абхазии, и... в Абхазии частично, там и среди абазинских обществ, а его потомки, в общем-то, расширили еще и эту территорию от, условно говоря, от Крыма до Прикаскис... Верх... верхних прикаспийских степей Верховьях Терека. Большое влияние считалось, что он имел и на адыгов, проживавших в Крыму. Вот момент казалось, что в Крыму была достаточно в южной части, большая такая черкесская общность, долина такая черкес, тюс, черкесская долина, где они проживали еще со времен Прадеда и Арабхана. Там протекала река Кабарда и находилась крепость Черкес Кермен. И, в принципе, по одной из теорий считается, что кабардинцы вышли именно из Крыма и из с территории Таманского полуострова Приазовья. Именно при Инале они начали оттуда выселяться, при его внуках, потомках и под давлением, в том числе со стороны Крымского ханства и турок, они уходили каждый раз все Восточнее, Восточнее, постоянно отбиваясь от этих нападений, преследований со стороны Крымского ханства, но все-таки остались независимыми, севши в Кабарде в итоге. Значит, Столицей Черкесии при Инале считался его резиденцией укрепленный город Шанджир, построенный Дедом Маналам, Данханом, между реками Псиф и Непиль на развалинах древней Синдики, главного города Синдского государства античности. В, в Крымском районе Краснодарского края находился этот город, считалось, что еще совсем недавно, относительно по историческим меркам, его развалины были еще видны в Крымском районе. Эти земли тогда относились к темиргоевцам, поскольку сам э, Инал как бы, утверждал, что он здесь жил в землях темергоевцев и за счет этого как бы, считал их основным адыгским супэтом. Сам же изначал, изначально сам Инал э, начал править в районе к югу от э, Кизилташского лимана на Томане, где в те времена прожимали пребывающие хигайки и женевцы. Кизиташки Лиман, это вот ю, юг Тамани, Таманского полуострова. Есть даже какая-то легенда, что якобы он там изначально в принципе высадился, то есть из Крыма он переплыли они вот, высадились на Таманском полуострове э, со своими людьми. И там вот образовался суббэтнос Хигайков и вот сам Иннала туда родом вышел. По сведениям историка Шоры Нокмова э, из источников, значит, адыгские и абхазские дворяне пытались воспрепятствовать возвышению Инала. Однако в решающем сражении ему удалось разбить их объединенное войско из 30 феодалов, состоящее. Десятерых, десятерых из них он приказал казнить, и основных принудил присяги на верность и подданство. Причем известно, что сражения проходили где-то вот на территории абазинских сообществ, в районе вот Мзымты, Абхазии. И для подавления восстания Нал использовал верных ему хигайков. То есть здесь можно сделать вывод, что сам в принципе он был из хигайков, и... Вся его вот эта деятельность объединительная, она как бы с запада на восток шла, то есть покорение адыгских, абазинских, абхазских сообществ происходило с запада на восток. В конце концов, в Черкесии все повсеместно признали Нала своим верховным великим князем. Для управления страной и решения спорных вопросов он поставил над народом всей Черкесии 40 судей по числу отдельных княжеств владений, входивших в эти территории. У некоторых родов, кстати, по-видимому, до XIX века сохранялись некоторые святыни, связанные с Иналом В частности, историк Потоцкий упоминает некий золотой крест, относящийся к Иналу А святилище Инал куба известное посидень, по сей день, на реке Псху в Верховье Абзыби, до недавнего времени использовалось, почиталось абхазами для поклонения вот, святому Иналу по легенде, значит, при жизни в целом разделил свои удения на четыре удела и раздал их в управление своим сыновьям. Вот по легенде. Которые стали родоначальниками нынешних племен. То есть, ну вообще, даже не племен, можно сказать, родов именно племенных княжеских. Это, значит, считается по этой легенде, ну по сказке даже. От Темрюка сына его произошли темиргоевцы, от Беслана Беслинеевцы. От Кабарта кабардинцы и только одни шапсуги не признали имя четвертого имя Энала, сына Инала э, ноку. Сам Инал стал жить среди тимиргоевцев но Темрюк, которого черкесские песни называют значит, человеком железного сердца, восстал на отца, лишил его власти и объявил себя одного князем над всеми князьями. Братья не признали его главенство, но Инал, которого народ к клику святых, смирился с любой и, умирая, завещал сыновьям почитать Тимиргоевского князя князем над всеми князьями. В память того, что он сам властным червями черкесами пребывал именно у тимирговцев. И В принципе, у и их княжеского рода был до, в общем до самого последнего времени такой статус самых главных князей, аристократических князей, из которых все постарались брать пример. А даже это, кстати, выразилось в том, что тимиргоевский диалект в Адыгее стал основным литературным языком. По другой легенде, после успешной войны с генуэзцами, там то такой длинный рассказ идет, что как он воевал с генуэзцами, так тяжело шла война, потому что они в крепостях каменных сидели, а вот он последнего осаждал где-то на Кубани, причем эта крепость находилась. В конце победил, и вот все радостно потом объединил всю Черкесию и жил процветающе. Хотя понятно, что известно, что кинойские колонии пали под нацистом турок. И, значит, вот после войны это и Налсозвал четырех сыновей от первой жены и объявил, что ты не все земли, которыми правляет Тамбиев, он называет Кабердей в честь того, что вот этот вот сын Тамбиев Тамбиев. Тамби, он Очень отличился в этой войне. Имя такого человека как Кабарт, точнее на Кабарт. Имя его, нельзя предать забвению. После смерти отца по этой легенде сыновья поделили между собой Алексий земли старшему старшим Достали земли к востоку от Псыжа, то есть от Кубани, куда входила территория, которая была названа именем Кабардой. Второму сыну Беслана достали земли между Кубанью и Лобой, третьему Чемругу Чему, Чему, Чему, Чему, Чему, от Лобы до Пшиша, а дальше до моря получил землю младший сын жаны С тех пор земли, э, те, земли названы Беслиней, Кемергой и Женей. а Табульда не смело заменить название данного отцом э, Кабарда. В последствии э, Инала считали человеком сверхъестественным, причастным святости, и люди с благовением призывали на помощь бога счастья Инала э, в твердой уверенности, что имя великого предка может способствовать успеху всякого их начинания. А священность считались различные места, связанные так или иначе с именем Инала. В частности, там был какой-то родник около Анапы инал, а, значит, Иналов родник, река Инал в подаче в Кубань, значит, гора Инал между прочим Боксанный малки в верховьях этих рек и бухта Инал на Черном море в окрестностях Келенджика, которая вот, успешно засрана отдыхающими наше наше время в свалку. Особым пакет, ну как я уже говорил, особым почитанием пользовался Инал Куба, где якобы был похоронен Инал, находится в верховье реки Псху, усиление Псху, точнее русские жители называют гору э, Святой Нал. А, кроме того, э, в общем-то считается, что потомки Нала, через вот, несколько десятилетий после того, как пришли турки на Кавказ, с 1475 1500 год, буквально там за 25-30 лет переселяться начали активно в Кабарду, переселились они. Сначала они останавливались на реке Белой, но потом под натиском именно от, от Крымского ханства отрядов уходили все дальше с боями на восток, пока не поселились вот на территории Кабарды большой и малой. Возглавляли переход этот, э, от Ашанапа до Пятигорска, два внука Инала, Кабард Бектор Султан, он же Кабард известный в этих легендах, и Кайтуку, откуда, откуда род Кайтукинах пошел, которые тогда же дали свое родовое имя в области и разделили на малую большую. Это как бы по одной из же легенд. Но более-менее исторически подтвержденных. То переходя к потомкам, мы видим, что есть легенды, есть какие-то исторические документы разные, в которых полная чехарда с Именно с именами сыновей, внуков. Там просто вот где сын, где внук, непонятно, они все время по-разному называются. То есть его потомки, они очень сильно там вот этот промежуток смуты произошел. Очень сильно поперемешивались вот в разных данных, и точно конкретно установить вот эту родословную, вот этих вот, вот этого промежутка именно. Его сложно. Понятно, что многие рода ведут себя от Инала просто за счет того, что знают, что шел рот оттуда. А в каком порядке, кто был, точно никто не может достаточно нормально установить на сегодняшний день. Тем более, много фальсификаций и провокаций на эту тему. Примеры это, допустим,. Род Хигатуровых Осетин, который почему-то тоже себя от Энала вдруг решил вести, хотя там у них в начале чистейшая легенда, за уши притянутая к сыновьям, именно вот этим вымышленным, Беслану там. Но не к этому. Значит, если оторваться от легенды к реальным поискам потомков, то тут все очень сложно, как я уже сказал, пересевшись к морю потом кинала Тимиргоевского племени назывались зано или по-другому Жанеевцы. К потом кинал по преданию относятся также ну как уже говорил бждушки мерговские князья хатукаевские разные владельцы абхазии кабарды считалось что инал очень покровительствовал абазинским или абхазским например, князьям аше и шаше то есть это абхазские на сегодня князья ассоциируются как ачба и чачба последние из которых были владетелями Абхазии. Первая жена Луинала, по преданиям, значит, была дочерью как раз Табазинского абазинского, Остского, князя Адьбы. При этом сами вот эти сказания о князях черкесских упоминают значит, такой факт в третьей главе, что у Инала было четыре супруги. И от главной жены у него родился один сын по имени Джанкуват. Это можно свернуть с, с князем Джанхотом в будущем. А от второго два сына, соответственно, Бек, Пулат и Селима, третий, от второй точнее, а третий также два сына Умарил и Крейш. Это были первые черкесские князья, сделавшие его известными. Согласно более ранней версии, Джон Хотсента был и внук он остался править э, в Хигайки, то есть в родной области, куда происходил сам э, вокруг Анапы э, сам Минал. По родословной 1638 года вот этот Джанхот, он уже пятый сын нала получается, то есть э, родич, кабардинских князей. В родословной 1644 года отмечен Джанхот и Налов также. А в старинной Кабардинской песне э, есть такая строка, называется песня Кулькужинская битва». Есть такая, такая, что дети гнязя Джанхота усобица не прекращают. И вот действительно есть подтверждение того, что именно дети Женхота стали родоначальниками новых династий, именно владетелей кабардинских уделов. Традиция говорит, что вот начиная со второй половины XVI века, начало 17 века, было в Кабарде единоначале. То есть там был непредвиками один авторитетный великий князь. То есть как некий род, который вел себя, вел традицию единства территории, единый, неоспариваемый никем князь был от которого позже были уже образованы четыре княжеских удела. Собственно, Кабарда во главе с обеслением вторым жилхотовичем Тучным, и Дарей, под владением Идара Унармесовича, от которого Идаровичи пошли, в том числе князь Тимрюк Идаров, Талстане и Джлахстане, возглавляемые Талстане Джанхотовичем и Джалахстанем Минбулатовичем. Что касается других, других сыновей налад второй жены, Булата и Селима, один из источников, подтверждающих их подлинность. Известен, правда, некий инбалат, табулы внук Иннала, но о нем мало что известно. Имена детей Налад третьей жены, у Марилы Крейш, похоже, тоже сильно искажены. Радиционные 16-18 веков называют их немного иначе: Нормас и, и Клыч. Пропущены вовсе сыновья Налад Табула. Uh, и Беслена, от которого якобы как пошел, род Беслинеев, Ну, мы знаем, что в общем-то чего такого не было, никаких Бесленеевцев от Беслена не происходило uh, происходили они, собственно, от инал, от потомков Инала, князей, ветвей Кануковых и Шалоховых, которые, значит, в уже 17 веке в результате междуусобиц в кабарде, начавшихся, вывели часть своих кабардинцев обратно. Значит, за Кубани образовали между лобой Кубани свой собственный супэтнс под своим родоначалом, началом, назвав их Бесланеевцами в честь, в общем-то, легендарного предка. Третья часть Казани повествует о потомках Инала, среди которых упоминаются и основных исторических Адыгских племен, реальные исторические предки основные на их княжских фамилий Адыгов, значит. Вроде инала, в принципе, три первых колена не поддаются критической проверке при помощи источников, но реальность здесь составляющая четвертое колено, вот то, тех, о которых я упоминал, и Дар, Беслан, Тучный, и Талстан и Халихстан. Они могут быть подтверждены, они подтверждаются ну, рядом источников и упоминаются четко в родословных уже. В принципе, родословные 17 века представляют развитые генеалогии именно черкесских князей Мур, мурс, при несомненном участии приезжавших в Москву тех представителей отдельных там субэтносов, которые формировали семейство род княжеских черкасских. В более поздних адыских генеалогий 18 века значит, вот ранее родословные, отличаются тем, что Инала там. Значит, не упоминают вообще и если он в них не выступает то под необычным именем не только Иналь Мурза, допустим а Акаб, Акабгу но мы понимаем, что это одно и то же лицо, по сути дела возможно, судя по переводу, Акабгу там по определенным переводам приводится вроде как Чуб то есть Оселедец, как у Тараса Бульду. Что, собственно, может быть связано с какой-то какой определенной кличкой, что ли, там, прозвищем. Однако, чаще всего э его именуют нало Неф. Э или еще иногда Хуруфилей, то есть наговица изовчины, каракультик, ну, возможно, зовут его образ, вот Неф это одноглазый. Вот у него была действительно такая кличка, какая-то такая вот. Прозвище Одноглазый. Это часто встречается, а перевод нефа бывает как светлолики, иногда переводят, но это, в общем-то, в корне неверно. Поскольку и родословцы говорят об Одноглазом Иннале, но не Иннале, а светлоликом. А что можно точно подтвердить из этих родословных еще, это то, что существует однозначная связь между абхазской и адыгской фамилиями иналов. И в абхазском это Инналаа, Инналыпа представляющие высшее аристократическое сословие как со стороны адыгов так и со стороны абхазов, значит официально для потомка финала было прозвище Пши Святой Верховный, то есть подтверждалось таким обществом принадлежность Налидовичей к высшим небесным силам, потомкам пророка Значит, символом святости и божественной власти являлась мифическая корона Инала, которая была, видимо, со временем просто выдумана уже для образности, с семью зубцами и червеной шапкой, украшенная на в виде серебряного пера. Эта геральдическая корона соединяет целую сложную композицию в гербе черкасских вот в будущем. В носочках ее называют княжеской шапкой и корона Инала, и рассматривают как символ именно адыской государственности. Что касается именно перевода, вот, пши, перевода то есть князь верховный пши, пши вообще князья, а, то есть это стало как понимание то есть, верховный, живущий выше, селившийся выше, а, как, как покровитель что ли, как ну, хозяин, такой что-то, как хозяин рода, да, как старший вроде. То есть князь, именно прямой перевод слова князь, он стал цитироваться как старший вроде хозяин. А, сыновья и внуки в целом, ну и правнуки Инала. Если абстрагироваться именно от кабардинских только, а в целом первые их его потомки, они поделили между собой всю территорию Черкесии. Мощь каждого из княжеств был, как бы росла вместе с амбициями, в общем-то всех его потомках. Что, в общем-то, привело к классической истории со всеми великими князьями, выдающимися, у которых, как говорится, природа отыгралась, называется на детях. В общем-то, они тут же устроили после его смерти междуособные столкновения, раздробили всю страну на большое число мелких владений, что сделало невозможным, как бы, единство страны. Она, в общем-то, достаточно быстро разварилась, Черкесия, И несмотря на осознание всеми черкесами и в том числе абхазами и базинами вот этого общего родства и генетическая перемешанность вот это вот родословная родовая перемешанность их между собой а единство не было каждый тянул одеяло на себя каждый как бы выступал за то, что он главнее всех, даже если мы видим на примере судьбы Кабарды, когда на исключительно Кабардинская территория постоянная вражда шла, перманентная между вот этими всеми родственниками княжескими за место Верховного князя. То есть такой классический феодальный раздрай случился в стране, в общем-то, который начал заканчиваться только в конце Кавказской войны, под угрозой вот как раз таки захвата земель со стороны Российской империи. Но ну, в общем-то, очень маленькие сроки, очень поздно, в общем, зародилось это объединительное движение и не смогло собрать всех Черкесов в одно государство. А, при этом известно, что именно во времена позднего празднования, правления Инала и после его смерти наиболее крупным считался супэттност Жанеевцев, который выделился в отдельную территорию большую. Они все в степи Приазовья, там Манский полуостров, довольно большие территории будущих натухайцев и считались самым большим, крупным и даже агрессивным таким суп который, в общем-то, первый э, начал выступать против, ну, в этих феодальных, феодальных войнах. Он, достаточно они усилились в борьбе с крымскими ханами, крымскими татарами в те первые времена, когда они еще не имели поддержки со стороны Турции, когда еще Турция не пришла на Северный Кавказ. И даже со стороны кабардинцев есть такое известие о том, что именно женевцы наиболее агрессивно и жестоко нападали на них самих. В отношении единственного интересов централизации власти Чешкесия второй половины XV века уже мало чем отличалась от ее состояния в X веке, известного по описанию географов. В то время на Руси в России происходили обратные процессы, противоположные. Там началось собирание земель, значит, соответственно, Иван Грозный это, в общем-то, начал... Как бы привел в состояние такой оконченной формы, то есть в некое какое-то уже полноценное централизованное государство, в отличие от адыгов, от, от которые развалились на части. И это стало в общем-то критическим в взаимоотношениях в будущем этих двух народов. Тем не менее, часть знати потомков Иннала сумели заключить союз с Россией, когда она уже приходило, старалась свое политическое влияние расширить и на их земли, в частности это роды даровых, отдельные рода княжеских бесслинеевцев, абазин, они, абхазов, они вступили в союз а, с российским государством и некоторые из них, как те же Идаровы, полностью ушли из Кабарды, были, из, ну как можно сказать, не изгнаны, но постепенно потеряли свою власть, и политический вес и в итоге, Полностью перешли, ушли в Россию, и стали жить в России, стали частью истории России и образовали э, русский э, княжеский род Черкасских. Кроме того, в общем-то, все это началось с того, что, его, собственно, те крязь Даров выдал свою дочку Черней за Ивана Грозного, она стала его второй женой. На этом проинала все. Вот сумбурно, конечно, так, ну вот рас... источники тут вообще совершенно разбросаны. Куча легенд, сказаний. Я думаю, что будут еще уточняющие выпуски впоследствии. Предлагаю это обсудить в комментариях. Что-то, какую-то свою информацию предлагайте по Иналу. Более, может быть, систематизируем ее, какие-то факты добавим. В общем, при призываю к активным комментариям. Призываю к лайкам, призываю к репостам. и Делитесь с друзьями, рассказывайте всем.